Доброго дня, дамы и господа, уважаемые коллеги и трейдеры, понедельник, 7 ноября. По традиции, всех приветствую на ежедневных обзорах финансовых рынков, в том числе и рынка криптовалют. Предлагаю подписаться на все мои информационные источники. Честный трейдер Дмитрий Нискиевич с одноименным названием. У нас есть телеграм-канал, а также где для, для вашего удобства создан чат, в котором вы можете высказывать свои мысли, делиться какими-то своими мнениями, новостями и где у нас происходит достаточно живое динамичное общение. Сегодня понедельник, начало новой торговой недели. и В этом смысле неделя будет наполнена также определенным новостным фоном, который будет оказывать свое влияние на рынок. Сейчас будем совсем по очереди разбираться. Чем же закончилась пятница? Американская фондовая сессия закрылась практически во всех секторах экономики в зеленой зоне. В данный момент времени фьючерсы торгуются в минусовой зоне, сейчас будем рассматривать. Тепловая карта на текущий момент криптовалют показывает отрицательную динамику. Главный инструмент снижается порядка процента. Ну и остальные криптовалюты в разносол, в разнобой идут э, с рынком. Будем сейчас смотреть в моменте, что же происходит. Экономический календарь сегодняшнего дня также наполнен определенными событиями. В 6 утра вышли новости по Китаю, которые вышли достаточно негативными. В 12.30 нас ждет... Э, выступление представителей ЕЦБ. Также в 12 выступает председатель ЕЦБ Лагард. и Ее речь будет иметь достаточно важное влияние на европейскую торговую сессию. Также нас ожидает сегодня выступление вице-президента Бундесбанка и в 23.40 речь членов ОМС -местеров. Значит, Смотрим, что же нам сегодня какие новости и как на эти новости реагирует весь рынок индекс доллара наше утро начинается с одной и той же аналитики что же нам показывает индекс доллара в моменте да мы видим долгосрочный тренд у нас восходящий мы получили некую разворотную информацию в области 114,5 пунктов, на текущий момент область границы тренда находится на отметке 113,2, мы видим как мы четверг подходили в эту зону и получили реакцию продавца, соответственно мы видели всю положительную динамику, которая сложилась на всех рынках, в том числе и рынке криптовалют. В данный момент времени индекс доллара находится между двух рубежей. Это 109,5 пунктов и 113 пунктов. Понятно, что сегодня день по новостям достаточно разряженный. Завтра, кстати, нас ожидает очень важное достаточно событие. Я опубликовал эту информацию в телеграм канале. 8 ноября у нас ожидают промежуточные выборы в Конгресс США. Вот уже где будет веселье. Будем смотреть. Сегодня день достаточно такой умеренный, я бы так сказал, да, то есть мы получили некую разворотную модель в области 110 и 7 пунктов, но пока рынок пытается определиться в текущем место направлением, куда же его может двинуть, да, мы получили нисходящий импульс в этой зоне, соответственно, эта зона является магнитом 112 пунктов для определение дальнейшего движения по рынку. Мы видим, что в данный момент времени промышленный индекс Dow Jones фьючерс торгуется также в отрицательной динамике. S&P500 его в принципе догоняет. А минус 0.2-0.3%. Мы также получили определенные откаты с предыдущей области границы восходящего тренда, где мы получали импульсную информацию, мы видно очень четко, как в понедельник ночью мы пришли и опять получили нисходящее движение. Подошли третий раз и получили также в ответку нисходящее движение. Если мы посмотрим с вами на 4-часовой таймфрейм, то четко у нас видно, что у нас было достаточно большое восходящее движение, у нас есть трендлайн, в данный момент времени мы его пробили. И пытаемся закрепиться под ним. То есть в данный момент времени эта отметка в 32 500 пунктах по Dow Jones является сдерживающим фактором в области роста промышленных индексов. А мы должны понимать, что падают, снижаются индексы, снижается и криптовалюта. Если мы посмотрим в данный момент времени, что же он нам несет, какую информативность несет криптовалютный рынок, мы смотрим на доминацию битка. В данный момент времени он составляет 40,87%. Было видно на прошлой неделе, как мы пробили восходящий клин, который является медвежьей формацией, сделали четкий ретест целевой зоны. Сейчас мы пытаемся отбиться от нее и закрепиться выше. В определенном а, смысле нас будет сдерживать MA20 недельная, которая находится на отметке 41-45 пунктов. Ну, скорее всего мы придем протестировать эту зону, и дальше будет определяться основное направление дальнейшего движения. А, доминация USDT. Опять-таки мы а, имели с вами небольшой alt-сезон, который достаточно неплохо, да, стрельнул, то есть мы видели некоторые монеты стреляли в пределах 10-20% и это было, ну, такой подарок, да, в тот момент времени, когда снижалась и доминация, и падала доминация, доминация UHDT. В данный момент времени мы пытаемся, опять-таки, войти в состояние клина. Все это, ну, подталкивает, опять-таки, определенные внешние факторы, которые, ну, пока складываются из внешних факторов да и не в сторону конечно криптовалют главный инструмент опять таки показывает нам динамичное снижение я сегодня публиковал о том что мы если мы посмотрим на где мы рисуем, 4 часовый таймфрейм с вами видим что мы идем в параллельно восходящем канале да у нас определенная поддержка выступает на 20 недель, когда она как зона, как магнит. Если посмотреть, как она работала на истории, то мы видим, что а, ну, на дневной таймфрейм перейду, потому что она достаточно такая длинная и тяжелая. Ну вот, мы видим, да, как она выступает, то определенной поддержка, то сопротивление. Поэтому в данный момент времени ну, заколы и проколы этой зоны бывают. Вот смотрим на реакцию дальнейшего рынка на эту зону. Соответственно, пока в данный момент времени... Ну, имели с вами всего структуру роста. Сейчас может развиваться коррекция ABC. В общем, я лично смотрю внимательно на родителем данной ситуации, не принимаю, собственно говоря, никаких поспешных решений, потому что могут быть ложные заходы, ложные проколы, ложные заходы. Ну, понятно, что в ключевом моменте, как ведет себя американские, американские фьючерсы, так будет вести себя и основной инструмент криптовалюты. Да? Поэтому, собственно, говоря, ничего тут удивительного не происходит. Кстати, одно из важных событий, то, что у нас американская торговая сессия, она смещается на час в связи с переходом на зимнее время американского фондового рынка поэтому основное движение у нас будет начинаться не в 16.30 по москве минску а в 17.30 смещается на час соответственно чикагская товарная биржа а, смещается своим движением на час плюс открывается закрывается она сейчас не в час ночи а в два часа ночи ну в общем смотрим на эти а, а, важные очень для нас а, значения и явления а, эфир Вчера он смотрелся достаточно флангово, но опять-таки точки входа как бы она так и не созрела, не пробили они этот уровень а, восходящего а, треугольника, хотя в моменте Смотрелось очень интересно, я забрасывал, тогда, то есть могут быть дальнейшие походы движения, но они решили пойти по другому пути. Собственно говоря, в данный момент времени можно наблюдать, как мы выполнили целевое снижение, то есть по основанию данного треугольника, да, то есть мы выполнили основное целевое снижение. То есть опять-таки, сейчас искать точку входа в шорт, не имеет никакого значения, потому что ну, основное движение прошло на вечернее время и в ночное, когда все участники рынка отдыхают. Ну, соответственно, Соответственно, сейчас надо наблюдать за развитием структуры дальнейшего тренда для того, чтобы понимать, куда нас может занести сегодня рыночная ситуация. Просили меня еще посмотреть доги, они оставляют она покоя покое участникам нашего рынка. Собственно говоря, доги вчера тоже рисовал и отправил в телеграм-канал информацию. Собственно говоря, первичное движение мы сделали началось движение до да? Час, 4 часов по часу посмотрим движение пошло в 12 ночи 2 там было основное ну соответственно в это время я никогда не рекомендую там принимать каких-то торговых решений надо отдыхать и набираться сил но основное движение рынок пока показал это вы видите это 7 процентное снижение в принципе кто хотел принять участие в этом движении мог это сделать. Если смотреть краткосрочную картину, опять-таки точка входа в шорт была именно в ночное время, потому что вот она. Вернее, даже сейчас посмотрим. Вот у нас был основной импульс. Тот, кто у меня проходит обучение, уже понимает, о чем я говорю. Вот у нас есть эта зона. Соответственно, эта вся зона может рассматриваться как зона набора для позиций со стопом за хайданной конструкции. Поэтому в данный момент времени мы пришли фактически к дневному минимуму. И я всегда рекомендую закрывать все позиции или частично закрывать на этих отметках. Тем более цена уже показала реализацию порядка семи процентов. Ну, сидеть в надежде, что э, в данную, а, от этой отметки пять с половиной процентов, если посмотреть от линии пробоя. Если кто-то хотел принять участие, то 7%. Поэтому сейчас, в данный времени, надо, надо смотреть за структурой развития графика по биткоину, для того, чтобы понимать какое-то основное движение по рынку. То есть, принимать каких-то поспешных решений я бы не стал, потому что могут выносить две стороны. То есть, отметка в... 20 тысяч 500 400 долларов она является очень важной ключевой мы видим что здесь у нас была большая проторговка то есть это основной уровень поддержки да если мы не удерживаем эту зону соответственно лететь нам вот до зоны этой имбаланса который не был проторгован под вот 19 тысяч 300 долларов поэтому в данном момент времени у нас может развиваться коррекционная структура бы там какой она будет понятно не знает никто волна может достигать 50 процентного 50% коррекции пятой волны, собственно говоря, если мы замерим это по э, уровню Fibonacci, если я лишнюю беру уровню, то мы с вами пришли четко к 61 уровню, что является тоже достаточно важной ключевой поддержкой, поэтому еще раз говорю, сейчас принимать какие-то поспешные решения не стоит, э, точки входа да, в лонг можно будет рассматривать, но при, по, при появлении определенного сетапа и отрисовки, допустим, графика. То есть, опять-таки, это может занять какое-то время. Ну, первый уровень традиционно является уровнем да, сильной поддержки. Поэтому, ну, лично я пока смотрю за ситуацией и наблюдаю за этим всем а, происходящим. Ну, собственно говоря, основные моменты Bitcoin, Ethereum, индекса мы рассмотрели. Доги, с вами я не сказал, какие-то другие интересующие монеты будем рассматривать в телеграм канале Поэтому всем хорошего дня, всем удачи, всем профита, всем добра и мира, всем пока.